Привет, мир. Мы, необычные медведи, ознакомьтесь с очередной порцией дотных атлетов. Сегодня в списке 41 атлет. Мы рассмотрим тех из них, кто до сих пор имеет разрешение на применение запрещенных препаратов. Австралийки Джессика Эстер Фокс и Медисон Вилсон с мая 2016 года по май и конец декабря 2018 года, соответственно, получили разрешение принимать преднизолом, синтетический люлипок лекарственный препарат средней силы. Канадская гимнастка Бриттенни Рошерс получила разрешение с 2015 года по октябрь 2019 принимать амфетамин Адерол, мощный психостимулятор и фармацевтический препарат используемые для лечения синдрома дефицита внимания. Агентство США по исследованиям в области здравоохранения и качества медицины провело исследование сравнительной эффективности методов лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, в том числе различных амфетаминовых препаратов и обобщило полученные результаты для родителей. Было показано, что амфетамины могут уменьшать проявление симптомов СДВГ у детей в возрасте старше 6 лет. Однако для подтверждения этих данных в настоящее время нет достаточных доказательств. Также было показано, что Аддерол снижает риск развития СДВГ у взрослых. Однако имеющиеся исследования ограничены. Также этот препарат до 2019 года может принимать американский атлет, играющий в хоккей на траве, Келси Каладжельчик. Мы – анонимы. Именно нам – регион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.